Экспресс, супер, современный, эффективный курс English, хочу все знать Здравствуйте, дорогие друзья Меня зовут Пит Горбатюк И я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюк Today lesson номер 68 Его тема «Проверь себя и свои знания» Дорогие друзья, в английском языке, как и в русском языке, есть три типа времени. Будущее, настоящее время и прошедшее время. Как и в русском языке, в английском языке есть три типа предложений. Это вопросительное предложение, это утвердительное предложение или отрицательное предложение. Как образуются вопросительные предложения в качестве напоминания? Они образуются при помощи в будущем времени элемента will. В настоящем времени при помощи частиц do и does, которые ставятся в начале предложения. И в прошедшем времени это частица did. did. Чтобы легче запомнить, давайте сразу перескочим отрицательные предложения. В отрицательные предложения у них также используется элемент will э, и отрицание not. В настоящем времени частицы также используются do и does вместе с отрицанием not. И в прошедшем времени частица did используется с отрицанием not. То есть если отрицательное предложение должна быть частица и отрицание not. Все, это закон! В вопросительных предложениях на первом месте эти частицы и элемент «will» ставится. Это понятно. Теперь в отношении глаголов. Основные глаголы, которые, в предложения, они не меняются в вопросительных предложениях. Видите? Вот это запомнить надо на всю жизнь. В вопросительных предложениях глаголы не меняются. Хоть любить, хоть читать, хоть писать, хоть плясать, хоть продавать, хоть покупать, кушать, отдавать прыгать, скакать, ходить, обменивать, это все, ничего не меняется, эти глаголы. Как «лау», видите, так везде и «лау». Хоть в будущем, хоть в настоящем, хоть в прошедшем. И в отрицательных предложениях, глагол основной не меняется, видите, везде «лау», «лау», «лау» и «лау». Это надо помнить. Это надо помнить. Где же меняются глаголы? Здесь тоже, видите, утвердительных не меняется. Меняется вот где – в настоящем времени это все в настоящее время вот. В настоящем времени в утвердительных предложениях, когда есть местомение он, она или оно, добавляется «с». Вот оно. Окончание «с» добавляется глаголу. Вот и все. Здесь меняется глагол. Напоминаю, здесь нигде не меняется вопросительный. Отрицательный глагол love лав, лав, нигде не меняется. Только вот здесь меняется раз, добавляется окончание s. Если этот глагол идет с местоимением он, она, оно, он читает, он пишет, он любит, везде добавляется в конце глагола s. А вот здесь вот, это прошедшее время, тоже утверждение. Глагол может менять свою форму. Видите, тут не просто s добавили. Здесь добавляется окончание «иди», «love it», если глагол правильный. Вот и все. То есть глагол может меняться только в утверждении. В утверждении в прошедшем времени и в утверждении, когда есть местоимение «он», «она», «оно» добавляется «с». Здесь окончание «иди» добавляется, если глагол правильный. А вот здесь глагол не меняется, тоже в настоящем мерке утверждение когда я люблю ты любишь мы любим они любят и здесь глагол нигде не меняется нигде не меняется глагол. я буду любить там или ты будешь любить она будет любить ни глагола не меняется запомнили здесь меняется глагол добавляется s если с местомением он она она все и здесь окончание иди здесь на первом место в вопросе предложение ставится will do does did а когда отрицание, тут используются те же элементы will, частицы, do, does в настоящем времени и did. И отрицание нот добавляется везде. Все, глагол здесь не меняется. Ничего сложного нет. Дорогие друзья, в этом формате вы будете работать с глаголом take. To take это брать. Брать. To take, брать. Брать что-то. Ну вот и попробуйте просклонять. Здесь еще раз напоминаю. Take здесь нигде не будет меняться. Нигде. Хоть я беру, хоть ты берешь, хоть мы берет, хоть они берут. Или они будут брать, или он берет. Значит, здесь запомните, нигде глагол не меняется. Везде будет take, take, take, take, take. С самого верху до самого низу. Нигде глагол в основной не меняется. Здесь тоже глагол take нигде не меняется. Нигде, но только здесь отрицание not. Запомните, нигде не меняется. Здесь мы уже говорили, что в утверждении такой глагол брать будет меняться. Здесь он берет, he takes, добавляется s. И здесь she takes, добавляется s. Или оно берет, it takes. Вот здесь s добавляется. А здесь, здесь глагол будет меняться, будет меняться, глагол take э, неправильный, берем с таблицы неправильных глаголов, вторая колонка прошедшее время будет тук, здесь везде будет тук тук тук тук тук тук тук, все, здесь глагол поменяется, здесь поменяется тук тук тук, и вот здесь глаголу take прибавится окончание s, все, здесь вопросительный ставится на первое место а в отрицательных просто добавляется отрицание нот. Ничего сложного. Запомните, глагол меняется только здесь, добавляется s, когда он ⁇ она ⁇ А здесь в прошедшем времени глагол берется значит, по таблице, если он неправильный. Если правильный, к нему добавляется окончание id. Вот и все. Вот и все. Дорогие друзья, здесь... Посмотреть необходимо на предложения, их 9 тут, и попробуйте сказать на английском. Катя будет плавать? Катя будет плавать. Катя не будет плавать. Катя плавает, четвертое предложение, вопросительное. Катя не плавает. Катя плавает, это уже утверждение, и так далее. Необходимо выбрать правильный ответ. Вот первое предложение, будет Катя плавать? Или Катя будет плавать? Это вопросительное, будущее время. Смотрите, правильный ли ответ. Вил Катя, свив. Второе предложение, Катя будет плавать. Будущее время, утверждение. Правильно написанный ответ. Катя будет плавать. Подумайте. Сверьте по таблицам, которые ранее были. Катя не будет плавать. Время будущее, отрицание. Правильно написано предложение ответ третий или неправильно? Подумайте. Глагол меняется, свим, Или не меняется? Он должен меняться или не должен меняться? Это в предыдущем формате мы все рассматривали. Так, четвертое предложение. Катя плавает. Вопросительное. Какое время? Настоящее. Ответ правильно написано или нет? Ду Катя Свим. Подумайте. Наверное, неправильно. Догадайтесь, где неправильно. Вы должны сами найти в вопросительных предложениях «Он, она, оно, а Катя – это она». Правильно ли написано это предложение? Я сомневаюсь. Найдите ошибку. Катя не плавает. В настоящее время отрицание. Вот тут и ответ можно частично найти в пятом предложении, к четвертому. Шестое предложение. Катя плавает. В настоящее время утверждение. Седьмое. Катя плавала. Вопросительное предложение. Прошедшее время. Что нужно использовать? Частицу какую? Думайте. Восьмое. Катя плавала. Утверждение. Прошедшее время. Как оно образуется? Что тут такое за свем? Правильно оно написано? Не svim, а свем. Прошедшее время. Утверждение. Если что непонятно, смотрите в предыдущем формате. Катя не плавала. Какое время? Прошедшее, отрицание. Что нужно использовать? Посмотрите, правильно или неправильно. Все в предыдущем формате есть. Дорогие друзья, в этом формате вы поработаете с глаголом «бегать» Туран, «to, «to run». Следует сказать, что это глагол неправильный, но все три его формы одинаковые. И первая форма ран, и вторая ран, и третья ран. Поэтому тут будут э, какие-то тождества, но э, надо понимать, что в таких предложениях можно разобраться только в контексте, только в контексте. Поймите правильно, потому что, например, можно сказать: э, з, они бегают. Будет Иран В настоящем времени утверждение: они бегают. Будет иран и в прошедшем времени можно сказать за иран. Почему? Потому что глагол, у него все три формы одинаковые. И первая форма run инфинитив, и вторая прошедшее время тоже run будет. Все совпадает. Поэтому нужно добавлять. Они бегали вчера, там, например. Это будет уже точно говорить, что это прошедшее время. То есть, ну сейчас вы поймете, где это будет. Итак, сказать на английском, например, следующее предложение, их 10. Будут они бегать? Смотрите, ответ какой. Второе предложение. Они не будут бегать. Тоже будущее время отрицания. Значит, должно быть элемент will и должно быть отрицание not. Глагол run нигде не меняется. Тем более, этот глагол такой, что у него все три формы одинаковые. Поэтому везде будет run, run, run, run. run. Хоть прошедшее, хоть будущее, хоть настоящее, хоть утверждение, хоть отрицание, хоть вопросительное предложение. Нигде не будет такой глагол меняться. Четвертое предложение. Они бегают. Какое время? Настоящее. Какую частицу надо? Вот посмотрите. В четвертом предложении. Правильно, неправильно. Частица «das» идет только с основным в настоящем времени. Он, она, оно. А они бегают. Это же не он, она, оно. А они множественные. Значит, частица должна быть ду. В пятом предложении они не бегают. Время какое? Настоящее. в отрицании. Значит, какая частица должна быть? Какое отрицание? Подумайте, они бегают. Ну, а если что-то непонятно, посмотрите предыдущее, значит, в настоящем времени отрицание, какая используется частица. Они бегают, шестое, настоящее время. Как сказать? Зейра, конечно. И они бегали, будет Зейра. Поэтому если они бегают сейчас, или они бегали вчера, мы можем сразу разобраться, где настоящее время, где прошедшее время потому что глагол и во всех формах одинаковый. То есть глагол, все три формы глагола неправильного, run, одинаковые. Они бегали, видите, здесь э, прошедшее время, вопросительное, значит, частица должна быть на первом месте. Девятое, восьмое предложение, они не бегали, прошедшее время, э, отрицание должно быть, потому что э, не бегали, значит, и должна использоваться частица, и использоваться э, э, отрицание должно быть использовано. Глагол не меняется с ран. Они бегали. Девятое предложение. Зайран. Зайран. Видите, как совпадает здесь шестое предложение. Они бегают. Зайран. И девятое предложение. Они бегали. Зайран. Зайран. Кажется непонятно. Они бегают за Иран, и они бегали за Иран. Ну, это потому, что глагол «ран» неправильный. В него все три формы, и прошедшее время, и настоящие инфинитивы, они все одинаковые. Поэтому только в контексте, напоминаю, еще раз можно разобраться. Они бегали вчера, значит, это будут прошедшие. Если они, они бегают, это настоящее время. так Десятое предложение. Они бегают. В настоящее время... Вот. Но они... Вернее, они не бегают, но они будут бегать. Они не бегают, значит, в настоящее время. Какая частица должна быть? Какое отрицание? Но они будут бегать. Это будет будущее время. Значит, должен быть элемент вил. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нету. Поработайте с другими глаголами, поставляйте, и у вас все получится. Я в этом уверен. Абсолютно. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Я хотел бы вам еще раз напомнить и подытожить в конце урока. Первое, что вопросительное предложение образуется при помощи элемента will в будущем времени, частиц do и does в настоящем времени и частицы did в прошедшем времени. Все эти элементы в вопросительных предложениях ставятся на первое место. Если это отрицательное предложение, в отрицательное, используется все то же самое. Элемент will в будущем времени, частицы do, does в настоящем времени, и частица did в прошедшем времени, и везде добавляется not, потому что это отрицательное предложение. Еще третье правило необходимо вам запомнить. То, что глагол, вот мы брали любить, брать, он в вопросительных нигде не меняется, хоть в будущее время, Хоть в настоящее время, хоть в прошедшее время. Глагол основной нигде не меняется. Видеть, смотреть, ходили, там брали, читала, писали, не меняется. Все. И в отрицательных предложениях основной глагол нигде не меняется. Только добавляется к частицам отрицание нот. Все. Где же меняется глагол? глаголы меняется только в настоящем времени, когда есть местоимение он, она, оно. Он читает с добавьте. reads в конце s добавьте. Все. Она пишет. she writes. Она пишет. Все. Это в настоящее время. Только добавлением окончания s. Если есть местоимение он, она, оно. Если они читают, they read будет. Все. Я читаю. I read. Это тоже в настоящее время. Но это не он, она, оно. А только он, она, оно добавляет не. Он берет he takes, она берет she takes. Все. Никаких воздействий. Еще где меняется глагол? Глагол может полностью меняться в утверждении в прошедшем времени. В настоящем только когда он, она, оно добавляется аэс. А в прошедшем времени все, глагол полностью меняется. Его форма меняться может быть даже. Добавляется окончание иди, Например, любил «loved», Все. А если мы брали глагол тук брать, он поменяется. Если он неправильный. Not, э, take, вернее, брать, он поменяется на тук. Все, вот это будет прошедшее время. Take поменяется на тук. То есть глаголы меняются только в прошедшем времени, в, настоящем, в утверждении. И в настоящем времени глаголу добавляется s. Вот два случая, где меняется глагол. Напоминаю, в вопросительных нигде не меняется. Ни в будущем, ни в настоящем, ни в прошедшем. В отрицании глагол тоже нигде не меняется, только добавляется э, нот к частице. Все. Меняется только в настоящем времени, когда он, она, оно. Он берет, она читает, в конце s глагол добавляется. И в прошедшем времени она читала she read. Он челтав, хи, рэг. Глагол ритм полностью меняется. Берется вторая колонка. все, Или добавляется д. Она любила. She loved. Он любил. He loved. Они любили. They loved. Я любил. I loved. Вот и все. Ничего сложного нет. Абсолютно. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Вы были на канале Пите Горбатьюкс. Мы заканчиваем урок номер 68. Подписывайтесь на мой канал, кликайте. Всего вам доброго. See you later. Пока.